Кайл Аллаху тарале фигтебихин карим, асталл зибилла, бисмиллахин рахмани рахим. Кайл Аллаху инна аулия рахим, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун яхзанун, ⁇ хвафун Файнахуру на ру. Судака Расулялла. Смилляхи Рахмани Рахим. Аят, который был прочитан из суры Юнус. 62-й аят, по 64-й, где Всевышний Аллах говорит, алла. Инна аулия Аллах. Знаете, воистину есть аулия Уллах, Есть друзья Всевышнего Аллаха. Можно перейти как святые, можно как друзья, можно перейти как приближенные к Аллаху. У них нет страха в и нет переживания аману, вакану ятахун. Они те, которые уверовали, и те, которые были богобоязненными. Говорит Священный Аллах, в Суре Юнус. Данный Аят из Сурри Юнус имеет пользу для нас. Актуальна для нас как раз тема, когда почти у всех есть в сердцах некое переживание. Страх. Как раз в этом Айти Аллах говорит. Для хауфун алейхим. У них нет страха. Также есть у большинства людей хузун, Переживание, страх, горе, печаль. Именно в сердцах. И здесь Аллах говорит... Лехун Яхазанун. У них нет горести, нет печалей. И эти люди, Всесвященная говорит, Аулия Аллах. Они прибежанные, они друзья Всевышнего Творца, говорит Он. Единственное число это Вали, единственное число, а аулия – это... Множественное число. Поэтому в арабском языке, если мы слышим аулия, то нужно понимать, что это приближенные. Если хотим сказать про одного человека, мы говорим, по идее, не аулия, а по идее, должны говорить вали с арабского языка. Но в тюркском народе говорят эулия лар. Поэтому здесь ничего не поделаешь. В принципе, не харам. От этого тахарат не портится, если сказать эулиелар. Но если говорить по правилам, то Вели и эулие. Кто такой Вали? Это друг приближенный ко Всевышнему Творцу. И как раз у нас недавно был Арафа, день Арафа, который в календаре отмечен как день познания, когда паломники на горе Арафат, а остальные же, которые не могли поехать в хадж, здесь, у себя на родине, этот день проводили в поклонении. И как, Всевышний, и как в Паслане Всевышний Аллах говорит, «Ман арафа — «Кто познал самого себя, арафа — «Тот воистину познал своего Господа». Поэтому есть слово айлим, — «Знание», есть слово Магрифет, познание. Поэтому знание можно брать из книг, прочитать можно, можно из аудио прослушать, можно можно видео. То есть можно глазами, можно ушами взять знания Это называется Ильм. Но мы сегодня говорим про людей, которые занимаются выше темы знаний. Это называется познание. Если есть у нас... разум, есть сердце, и как раз вот то, что глубже в сердце, это как раз называется познание. И если человек знает теорию, то во время паники он... И если выполнит теорию во время паники, тогда вывод, у него эти знания спустились в сердце. Например, если человек, который знает, что в конце жизни нужно говорить шагаду, он знает, у него есть знания, но при попадании в гололед либо в самолете летал он в Турцию, в Грецию, и двигатель отказали. И капитан говорит: "Ребята, попрощайтесь со всеми". И вот тут во время паники, если сможешь сказать "ля" или "ляляламуханарис", значит, вывод у тебя по знанию есть. То есть знание спустилось в сердце. Но если во время паники теория остается только теория, а на практике ничего, тогда вывод – это знание осталось лишь в голове. Как на примере сатаны, который знал, что Всевышний есть, и нужно его слушаться и подчиняться. Но когда он ему сказал «Подчинись, покорись, сделай поклон», он использовал знание, но забыл, что это приказ был от Творца. Он забыл и лишился милости Всевышнего, благодаря своим знаниям. Поэтому здесь мы говорим про познание. Знание, которое спустилось из с глотки, с горла прямо в сердце. И если оно там, то его можно легко проверить во время паники. В корабле, сейчас как раз круизы многие путешествуют, либо на самолете. И вот Уэли, святой, это тот человек, у которого есть познание, он обладает познанием. Есть люди, которые знают, отучились, может, знание взяли, но не познали суть этого знания. Вот когда он познает, вот он как раз-таки, возможно, и станет одним из видов Эулия. Почему говорю «виды»? Потому что есть Эулия, которые известны всем. Аллах знает, что он Эулия, народ знает, что он Эулия, сам знает, что он Эулия. При разговоре с народом они говорят, да, мы знаем он Эулия. Когда с ним разговариваешь, тоже понимаешь, что он Эулия. Это первая категория, первый вид. Второй вид – это Эулия, который известен Всевышнему и народу, а сам не в курсе. С ним разговариваешь, говоришь, ты Эулия, да? Народ так говорит, он говорит, нет, как Аулия. Я простой пастул, говорит. У народа спрашивают, знаете, его вот того пастуха, они говорят, да, очень известный, очень Аулия. Любой дуа принимается, все, что мы к ним обращаемся, он за нас дуа делает, к Аллаху обращается и все принимается, он Аулия говорит. Это второй вид. Третий вид, Аллах знает, сам человек знает, а народ не в курсе. У народа спрашиваешь, у вас Аулия живет в деревне? Где? Кто? Он человек Ой, нашел тоже сантехник обычный. Какой он же аулия? Они не в курсе. Но когда с ним разговариваешь, когда он дуа делает, когда он говорит, понимаешь, что он обладает глубокими знаниями. Вывод он из третьей категории. Четвертый вид Авлия это тот, кого никто не знает, кроме Аллаха. Аллах знает, что он приближенный к нему. Народ не знает, что он Аллаху близкий. У самого спрашиваешь тоже не в курсе, что он оказывается очень близок к Аллаху. Но это, конечно, категория самая лучшая, чтобы защититься от высокомерия. <кười> <кười> и вот аулия – это те люди, которые идут после пророков, и у них есть два отличия. У пророков есть муадиза и вахаи. Мурджиза — это на русском, конечно, переводится «чудо», хотя это не перевод, это смысл. Перевод будет от слова, от глагола «аджиза», означает «остался бессильным, беспомощным». Когда пророки показывали чудо, люди смотрели и просто стояли в таком положении, что они не могли двигаться. То есть они были беспомощными, не могли ничего сказать, ничего объяснить. Стояли и просто как остолбенели, стояли, смотрели. Потому что му'джиза означает «оставляющий беспомощным, бессильным». Это му'джиза. У эулия му'джиза нету, у них есть карамет. Тоже могут показать необыкновенные явления, необыкновенные свойства. Мы их называем керамет. Маудиза мы говорить не можем по правилам шариата, потому что маудиза присуща только пророкам, а он не пророк. Он простой. А влия. Тащи не простой, а уже близкий ко Всевышнему. Поэтому он показывает тоже чудо, но называется барабский керамет. Необыкновенное явление. И также, если пророки получали откровение, вахай, что эулия получает от свежего творца ильгам вдохновение. Вдохновение, которое не в значении, что какой-то поэт, или который роман пишет, или фантастику пишет, триллеры. Не, не про них речь, а про того человека, который получает от Аллаха некое знание, но без книг, без телефона, без СМС. То есть прямо в сердце получает сообщение, как пророк, как улахай, но не улахай, называется Ильгам. И если спросите, какова важность данной темы для нас, важность то, что пророком мы не сможем быть, ибо нужно родиться пророком, поэтому сколько ни старайся, пророком стать не сможешь. А вот эулия можно стать. Для этого мы говорили по поводу уровней нафса, нафса аннара. Это те люди, которые далеки от религии. Второе мы говорили нафса ляуэма. Это тот, у кого есть внутренние свойства, голос, который говорит, зачем ты вот проспал утренним Он его кушает изнутри за то, что он проспал намаз. Он его упрекает, ляуэма, упрекающий. Третье это мутмаинна, успокоенная душа, спокойный. А вот четвертый, как раз таки мульхимы от слова Ильхам, получающие вдохновение от Всевышнего Творца. Вот как раз данный уровень, во-первых, как из суры Фаджир, заходи в рай, приказ Всевышнего, зайти в рай. Во-вторых, Аллах говорит, что у них, у этих людей, во-первых, они уверовавшие, во-вторых, у них есть богобоязненность, и у них и в этом мире, и в Ахирате есть счастье. А кто не хочет быть счастливым в этом мире? Все с утра до вечера стараются не ради зарплаты же, так ведь? Никто не старается, чтобы, как этот Макдак купаться в деньгах или в золоте. У всех только одна цель – это заработать деньги, чтобы достичь какой-то цели. Либо одежду купить, либо еду, либо транспорт, передвижения, либо здоровье. Либо просто отдохнуть, либо куда-то сходить, либо посетить. Даже элементарно родители посетить, нужны деньги. Поэтому у каждого цели разные, но средства – это остается сюда имущество, то есть мало, деньги. Но цель… Если у кого-то родители, у кого-то здоровье, у кого-то просто посетить священные места, либо просто отдохнуть, но в конце-то концов у них только одно слово быть, это счастье, достичь счастья, к родителям ли съездил, отдохнуть съездил ли, или здоровье решил улучшить, это все на чтобы быть счастливым, то есть отнать ему счастье. И здесь Феджин говорит, что счастье для кого? Для инна аулия Аллахи» «Для тех, которым называются аулия», то есть для... Приближенных к Аллаху людям. Поэтому, возможно, будем четвертого уровня, то есть Аллах знает, что мы Аулия, а мы не знаем, народ не знает и Альхамдуля. Пусть они не знают. И пусть и мы не знаем, чтобы наш нафс, как у шайтана, не возгордился. Что же касается карамет, то есть необыкновенные явления, которые показывали Аулия, у них есть виды, например, за короткое время пройти огроменные расстояния, дальние расстояния за короткое время. История связана с пророком Сулейман Алейхиссалям, когда он повелел принести дворец царицы Цавской, женщиной-правительницей, и за... Время, когда встанет, сядет, сказал джин, я принесу. Время какое? Встал, сел. Вот за такое время как принесу дворец. Дворец это, это вот представьте дом. Как можно поднять дом и принести? Кран нужен, какой-то тягач, машина. А тут джин говорит, я принесу тебе, о пророк. Вот встанешь, сядешь, будет здесь. Но Саламон Алиссалям говорит, Соломон, мир ему, это, говорит, слишком долго. И в Коране говорится, один человек, айлим, у него было знание какое-то, об этом не говорится, говорит, я принесу, говорит Соломон Алиссалям. И на что пророк спрашивает, за какое время? Ему не захотелось время, встал, сел, это слишком долго для него. А расстояния огроменные. И этот человек говорит: "О, пророк, я принесу, моргнешь, будет здесь." Он говорит: "Давай, дворец уже здесь." И если вам интересная эта история можете прочитать царица Цавская и пророк Соломон. Она приезжает, смотрит ее дворец уже. Это было во время Солимона или Скажете, это пророк же у него Мовдиза? Нет, это принес не пророк Солимон или а человек. Пророком был Сулейман Алиссалям, но сделал ведь не он, а человек сделал. И заметьте джин, который сказал, принесу. Он сказал, встанешь, сядешь. За какое время? А человек говорит, я быстрее. За сколько? Марнеж будет здесь. Сулейман сам говорит, давай. Все, дворец уже здесь. Это был человек, поэтому карамет. Или другой пример, например, достать пропитание пить или кушать из, из стены или просто из воздуха. Тоже были такие примеры, как на примере Хазрат Закария и мама Иисуса, алейхиссалям, это Мергем. История тоже про данную тему, достать пропитание. И речь животных. Во время пророка была история, когда одного сподвижника, один мунафик обвинил в том, что мусульманин украл верблюда. мунафик привел двух свидетелей мусульман к пророку и говорит, вот этот сподвижник твой. Говорит, украл, украл у меня верблюда. Мусульманин стоит, не знает, что сказать. Но пророк говорит, но ну, раз украл, раз есть два свидетеля, значит, шариатское положение лишить руки. Лишиться руки – это очень тяжело, потому что без руки не то что работать, или метано в туалет не сможет сходить, как, как штаны снимать, как потом поднять, как в детстве, или в садике, или в школе, если помните, этот воспитатель поднимал, и пускал. Какой там кушать-то? Просто ходишь на ногах, а руки нет. И сподвижник стоит и говорит, «О, пророк, если мне не веришь, что это мой верблюд?» Спросил у верблюда. И верблюд говорит, что действительно тот врет, а хозяин этот сподвижник – Таких историй тоже много было с пророком, но с пророком только в главной роли был не пророк, а сподвижники, то есть люди, не пророки. И как в начале проповеди было прочитано изречение пророка, из сборника имама Бухари имам Мусли, где пророк говорит, находа кана фиме хаблякоминаль ума насун». Воистину, до вас были общины, и среди этих общин были люди, которым были дарованы вдохновение, ильхан. И в моей общине, если будет такой, так это, говорит, есть кто, не несомненно, непременно, это Умар, говорит пророк. И вот, говорится, по поводу Умара, он не пророк, он халиф, Второй праведный халиф, который во время ходбы кричал громким голосом, обратился к сподежникам, которые воевали за горой. То есть представьте, да, идет проповедь, Омара Данху ведет проповедь и кричит: За горой, за горой! Народ смотрит, кому говорит Омара Данху, какая гора, мы в мечети. Джума идет, проповедь идет, хутба. Никто не осмелился спросить. Но зато вечером, когда джихад закончился и с возвращались, выражали благодарность Умару, что он предупредил, ибо враг, который с одной стороны отступал, а обходив гору, сзади нападал. То есть разделились на две части, такой хитрый ход был в войне. А мусульмане могли оказаться и спереди, и сзади окруженными. И чтобы этого не было, Умара увидел это, как это возможно, увидел, и крикнул «Сзади!». И те спадни говорят, мы говорит, услышали твой голос, говорит, и говорит, обернулись назад и смотрим, говорит, враг сзади говорит, надвигается. И тогда они смогли предпринять шаги, дабы избежать потерь. <coughs> и сын <coughs> хазата Умара, Абдулла, говорит, <coughs> Когда я слышал от отца, то есть от, от Умара Дангу, что он говорил, я думаю, я чувствую, подозреваю, есть такое предчувствие, когда он говорил, я, друзья, никогда не видел, чтобы его говорит, вот это чувство говорит, вышло, говорит, не неосуществившим. То есть все, что говорил Умара Данху, именно когда он говорил, что-то я чувствую внутри, есть какое-то чувство, голос. Вот это, говорит, всегда говорит, происходило. Говорит, и он всегда, говорит, оказывался, говорит, прав. То есть именно вот этот вид нашей темы сегодняшней – это быть другом ко Всевышнему Творцу, быть ближе из темы знаний, углубиться в тему познания в надежде, что данный аят – из Сур-Юнус 62 будет адресовано нам, простым смертным, где Аллах говорит, будьте бдительны, что воистину есть друзья Аллаха, у которых нет страха и переживания. Они уверовали и богобоязненные, и у них счастье есть в этом мире и в мире вечном, и никогда не не будет изменений в словах Всевышнего Дворца, и, кстати, это ведь и есть само то счастье.